На той стороне Манхэттен, здесь Бруклин, а это Бруклинский мост. Такое вот а, старое здание, тут и ресторанчики видно, ну, прикольно, на берегу реки. Против Манхэттена и рядом с Бруклинским мостом. Там гуляют люди с собачками. Вот тут можно. А, Empire Stores. Это то есть магазины тут разные. А, прикольно. Елочки тоже продают. Такие вот клумбочки. Мне кажется, они вечно зеленые. А здесь такие какие-то капсулы здесь наверное можно взять посидеть типа покушать кофе попить наверное еще просто рано вот Что в таком камне железная сверточка какая-то приделана может она давно уже вот еще одна может русские здесь были Тут все еще закрыто с 11 часов на им до 5 вечера офис люди работают И вот она да снаружи старые стены оставили вот видно а внутри уже все полностью новое молодцы то есть так же вот как я уже снимал видео что старое снаружи оставляет а внутри все новая а я поднимусь еще выше. Думаю. ну, в общем, я хожу везде, где хочу, раз не запрещают, значит, наверное, можно. По крайней мере, мне еще никто не сказал там, но, но, но девушки ходят, тут работают уже люди во все поднимаемся выше. Оп, оп, оп, оп. Ага. Это такая, наверно как, можно сказать, смотровая. Вот. И отсюда очень красивый мост. Стоп тут мешает. Деревянный, между прочим. Так. Здесь. А вот здесь уже не так мешает. Сейчас мы еще вот отсюда здесь. Сдел... О, отсюда вообще шикарно. Шикардосно вот так вот. Зафотографировал. Это я. Тоже могу себе смотреть. Так, а что если еще выше подняться? Не, ну молодцы, вот они оставили старую кладку, вот видно наверху чуть и сделали, а внутри построили здание, пристроили, надстроили, опа, а здесь вообще просто шикарный вид, я думаю мало кто о нем знает. без 7 минут 11 вот красавец а, знаете есть места вот э, здесь это уже наверное нью-йорке второе место откуда не хочется вообще уходить я здесь уже наверное минут 40 гуляю и это место вот как раз между двух мостов может быть здесь какая-то особая энергетика я очень энергетику вообще чувствую и вот здесь вот я чувствую какое-то удовлетворение, спокойствие, радость. Даже погода. Был дождь, сейчас он прекратился, и мне не холодно, хотя я весь промок до нитки. В общем, вот это место, если кто будет в Америке, обязательно посетите. То есть вот один мост, это другой мост, ну бруклинский сзади. Манхэттен а, Вот здесь вот можно зайти подняться верх, походу, прям, Пофоткаться, очень красивый вид На Манхэттен Ну вот Хочется просто стоять и молчать И здесь даже есть зона ну, а, ну, Сейчас понятно дождь прошел Если было бы солнечно Можно вообще просто посидеть а, Такой вот стеклянное здание внутри карусели и тут э, деньги катаются кстати такое же плана э, карусели в центральном парке они тоже внутри здания я не знаю то есть нету таких открытых каруселей по крайней мере я пока не видел стою еще наверное, минут 20 просто покайфую вот правильно зачем здесь ставить какие-то столбики которые пошибают на автомобиле Оставили блоки, точнее камни, и все уже сдвинет. И, и никто уже сюда не поедет. Еще одно красивое место. Хочу показать, вот он, Бруклинский мост. А вот здесь вот старое было здание. То есть внешние стены оставили. Вот это вот видно, что кладка старая. Это, Наверное, это новее. вот кусочек вот Опять старое И здесь сделали вот такой вот сад Ботанический Без крыши Молодцы VMAX Family Garden Ну, понятно Камушки Можно на них посидеть, не лавочка а Все в одном как бы стиле Где-то заделали кладку Подсветка сделана, вот видно, наверное, это ночью, наверное, светится. чтобы видно было, что здесь отель, можно пожить рядом вот с таким огромным, очень старым, величественным мостом. Вот я все-таки дошел до Бруклинского моста То, о чем я говорил Дождь закончился, дымка рассеивается, тепло становится Надеюсь, меня слышно, потому что здесь с двух сторон машины С этой стороны и через две ограды там Издалека уже увидел статую Свободы Сейчас, надеюсь, увижу ближе А, что еще сказать -то? честно говоря и сказать то нечего ну что, за мной остается бруклин конечно по нему можно ходить тоже очень долго а, я его только вот тут недалеко ходил ну так, вот там до создание ходил куда дальше там где все обошел но он тоже тянется далеко там есть свой парк музеи я не любитель музеев поэтому в общем вот он крупный мост сейчас подойду поближе и еще засниму Надеюсь что меня слышно можно обратить внимание, что сама пешеходная зона она деревянная разделена на две полосы по одной можно есть велосипедистом по а другой идти пешеходом надеюсь что так, вот так видно будет там статуя свободы а Народ много идет сейчас а это тот все тот же мост Манхэттен это нижняя часть Манхэттена и оттуда отправляется а, уже ходит паром можно переплыть бесплатно на ту часть потом выйти опять сесть и назад переплыть но ну, посмотрю, может быть и поеду сегодня посмотрю статую свободы в общем, будет по обстоятельствам ну а вот он начинается самая главная часть это было восхождение вот они мост арта вот эта огромная если не сказать огромнейшая даже тут продают всякие штуки магниты по 2 доллара брюки 1$ в принципе по доллару можно брюки взять вот. ну и можно видеть как люди подключатся кучу тысячу сотен не знаю сколько здесь Красовке переплетений. тоже очень красивый вид и вот отсюда наверное будет очень хорошо видно статус свободы сейчас покажу да вот она ага. Ну что, еще одна достопримечательность покорена, а именно Бруклинский мост, старейший мост в Америке, чему я искренне рад.